Дорогие друзья, добрый день. И, прежде всего, хочу вас поздравить с Днем России. Основных официальных праздников в стране. И каждого бы все всего прочее, сегодня 10 лет все-таки президента России. В таком формате, по-моему, в следующий проходят герои. И я рад возможности встретиться с вами, с руководителями, представителями так называемых неполитических неправительственных организаций. Собственно говоря, эти организации представляют так называемое гражданское общество. Очень бы хотелось, чтобы у нас сложился очень конструктивный, позитивный и постоянный диалог. Когда я говорю у нас, то я имею в виду не только себя, но и власти в целом и гражданское общество в совокупности. Ваша государства создана независимо от власти. А, собственно говоря, в этом и основали их ценности. У них другие, подчас даже более эффективные средства воздействия на членов своих организаций, чем у партий политического характера. И гражданское влияние подчас гораздо более эффективное. Год назад мы и поставили задачу укрепления российской государственности, укрепления власти. И необходимость этого шага была очевидна. Она очевидна, кажется, и сейчас. Было заметно, что подавляющее большинство людей в стране понимали и понимают, что источником многих нерешенных проблем является слабое и неорганизованное государство. Абсолютно убежден, Несостоятельность государства угрожает свободе и демократии столь же серьезно, как и деспактическая власть. Ничуть не меньше. Без эффективной работы государства не будет ни прав, ни свобод человека и гражданина. Не будет, собственно говоря, самого гражданского общества. Мы, как я уже сказал, встречаемся в Знаменательной. 12 июня и России, и вот 10 лет института власти, президента в стране, самого института власти президента. Десятилетия назад начали закладываться основные элементы фундамента гражданских свобод, демократического, избирательного процесса и право народа образовывать независимое изменение. Причем, конечно, в прежние времена в Советском Союзе было много организаций подобного рода, но одно дело создавать дело было по по распорядку, разведенному сверху, другое дело изнутри, по собственной инициативе. Это совершенно другое качество. Все эти права и свободы за последнее время не возникли сами посетителей, их отстаивали конкретные люди, и мы называем их, называли называем до сих пор демократами первой они ответили тогда на запрос общества, это совершенно очевидно. И это был всплеск небывалой гражданской активности. И сегодня у нас много людей энергичных, инициативных, талантливых. Убежден, что многие из вас, присутствующих сегодня, доказали и словом, и делом, что у нас эта сфера не забыта. На сегодняшний день в Минюсте России зарегистрировано около 300 тысяч общественных организаций разного уровня и характера. Более 300 тысяч. Даже если предположить, что половина из них выполняет уставные задачи и добиваются уставных целей, то это само по себе уже очень большая сила. Только на нашей... Встреча присутствует лидеры самых разных направлений. Здесь есть видеосоюз и ветеранские организации, и союзы потребителей. Диапазон действий общественных организаций, неправительственных организаций очень-очень широк. Мы привыкли думать, что полную ответственность за происходящее в стране несет власть. Вот так у нас сложилось, за да, очень многие годы. А задача общества якобы только в контроле за действиями властей. Это само по себе неплохо, но недостаточно для создания жизнеспособного политического общества, жизнеспособного государства, для создания жизнеспособной политической модели. Думаю, что общественные организации, неправительственные организации, общество в целом и должно разделить властью и ответственность за социально, экономические и политические процессы. Только, конечно в том случае, если а, оно допущено, то принятие для выработки и принятия решений, разумеется, только в этом случае. Сегодня российское законодательство о некоммерческих организациях в целом соответствует стандартам международным стандартам. Однако нам надо еще развивать и совершенствовать как основу для работы общественных и благополучных организаций. К сожалению, это тоже не тайна. Очень многие неправительственные организации существуют сегодня на грантах зарубежных организаций. Это не делает нам чести. Конечно, мы пользуемся и поддерживаем и это направление, сотрудничество с международными организациями, но, разумеется, Наше гражданское общество должно развиваться на собственной власти. Это факт. К сожалению, до сих пор, не раз законодательство у нас в должным образом в благотворительности. Но и надеюсь ты уже далеко не увидишь, хотя об этом можно и поговорить, Мы готовы к обсуждению и физии. В заключение было бы сказать, власть в России сегодня достаточно окрепна достаточно окрепно для того, чтобы поддержать и обеспечить демократические права, свободы граждан. И готовы это делать практически. Хотелось бы, чтобы мы были в этом направлении, но ну, и, разумеется в направлении осуществления тех задач, которые и организации перед собой ставят в своей деятельности союзниками. Очень на это прощаюсь. Это то, что я бы хотел сказать вначале. С удовольствием выслушаю ваше мнение и подумаю о нашем взаимодействии на будущее. Спасибо вам за внимание.